Есть! Есть! Есть! Сувенирный рыцарь! Есть! Знаю, что ждали, поэтому специально для вас Дримхаковские наборы 14-15 года. Еще есть вот такие замечательные капсулы. Давно этим не занимались, поэтому пооткрываем. Будет интересно, прожми лайк, погнали! Важно, все, что вы увидите в этом ролике Создано лишь для развлекательного контента Автор не выдает фантики за реал Это исключительно развлекательный контент Более того, я осуждаю и не советую Использовать какие-то сторонние программы Это создано в ознакомительных целях Приятного просмотра. Привет! И огромное спасибо, что ты написал про вебку В предыдущем ролике типа Стаса Где вебка, мне реально было очень приятно Я понял, что вы оценили все-таки То, что я с этим светом задрюкался Я его сделал, реально вам большое спасибо Мне было безумно-безумно приятно А теперь ближе к ролику. Я знаю, что вы реально ну, смотрите, лайкаете и любите такой контент. Адекватная часть моих зрителей понимает, что это за видео. Я это как-то давным-давно Project X назвал. Но в любом случае это дорого и интересно. Будут Dragon лоры, будут дорогие стикеры. Будет во всяком случае реально круто и интересно. И мне... Как бы это странно ни звучало, по кайфу снимать такие ролики. Я от этого процесса действительно получаю удовольствие. Но никому не советую что-то подобное использовать. Смотрите мои ролики, я это осуждаю. Вы поняли, о чем я говорю. Можете, кстати, если у вас много свободного времени нечем заняться, в комментариях ответить людям, которые будут писать глупости. Я это все вначале озвучил, то, что будут в комментах писать на меня разоблачение. Это будет весело. Короче, я тебе желаю приятного просмотра. Спасибо за лайки и поддержку. Но обычно мы на таких роликах собираем от 80 даже от 100 тысяч просмотров. Но видосы сейчас где-то вот здесь появится. Всего будет 50 с плюсом Cobblestone наборов, то есть где-то штук 70-80, ну дофига, да? Один такой Dreamhack 14 года Cobblestone набор стоит сейчас, наверное, от 150 до 200 тысяч рублей. Это самый дорогой контейнер, который только есть в CSGO на данный момент, здесь их 50. То есть фактически на этот ролик было потрачено бы больше... 4 миллионов рублей, потому что, ладно, за 200 тысяч можно купить там, знаешь, 5 коробок, но, блин, здесь их 50, поэтому будет круто, дорого, весело, это многомиллионный контент, let's go. Фантики это, конечно, круто, но вот если ты хочешь получить реально крутой дроп, тогда тебе на навил дроп. Это новый проект по кейсам CSGO, который создан буквально месяц назад.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 Знаешь, я все-таки думаю, начало положить именно вот этими EM ЕМ, EMS котовиц 14 -го года капсулами погнали. Тут, кстати, Айбай Короче, поехали. Ну, таких капсул где-то штук 15, по-моему. Я себя, кстати, немного сейчас побольше сделаю. Это iBuyPower 2014 -го года Катовица. Здравствуйте. Ценник оглашать не думаю. Мне кажется... Не думаю. Пфу. Ценник оглашать не буду. Мне кажется, вы и так все прекрасно знаете. Давай к попробуем. Это 2014 -го года Нави. А на самом деле эти капсулы, наверное, не так интересны, как кабель-кейсы. Но, во всяком случае, откроем. Хотя, не знаю. В КСК они сейчас стоят... Просто бешеных денег И у нас есть такая возможность их открыть Открываем дальше этот ролик По факту потрачена где-то Квартира, может быть даже в Москве Ладно, это все мы закрываем Ничего интересного, пока что выпало iByP. но она не голографическая была То есть это обычная Буйпуэр Цена которой будет сейчас, наверное, на экране Я надеюсь, что Егор ее добавит а, Так, это неинтересно Опять же, голографического ничего не выпадало Хочется, конечно, Буйпуэр голографическую желательно Так, и это клан Мистик Ну, такое себе, такое себе так, давай-ка попробуем еще фастиком. А, я все-таки вот реально хочу уже перейти к кабл -кейсам. Это дело интересно, но это так для разминки. Самое крутое это Кобальстон Кейс. Да, на моем канале это смотрят, поэтому я это снимаю. И нам выпадает Маус Спорт 14 -го года. Понял. А дальше, дальше еще одна такая же в точности капсула и далее пойдут немного другие капсулы. Они 15 -го года поновее. Еще один Клан Mystic, к сожалению, сегодня без голографических наклеек, если я не ошибаюсь. Да, нет, голографических вообще не было. Ладно. А претенденты уже 14 год, поехали, тоже можно выбить голографические наклейки, и стоят они также немаленьких денег и это голографическая первая, но она, вроде бы как, если я не ошибаюсь, недорогая хоть это и 15 год, но опять же Опять же, у меня вот есть титан-наклейка, э, но, опять же, такая наклейка... Блин, сейчас на экране будут прайс, честно, я по этим прайсам не особо, именно по, по стоимости этих наклеек. А, у меня вот такая наклейка, она стоит где-то, ну, не соврать, тысяч, наверное, 30. Ну да, где-то 28-30 тысяч, она постоянно колеблется в этом диапазоне. А по поводу вот этой наклейки, не знаю, еще одна голографическая наклейка, слушайте, неплохо, но хотелось бы, конечно, видеть сегодня и но, увы, ах, без нее... Блин, давайте, пожалуйста, наберем много лайков, отобьем затрат на ролик, которых нет. На самом деле, на ролик э, денег потрачено. Ну, напишите, как вы думаете, сколько реально потрачено денег, чтобы записать такой контент. Напомню, что он сделан исключительно в развлекательных целях. Ну... Ладно, на самом деле ничего угодного не выпал. Каблстоун наборы Вот сейчас поинтереснее Сначала будем открывать пятнадцатые сувенирки А после мы перейдем на четырнадцатые сувенирные наборы Поехали Первый, я в позе орла. Вы ее давно не видели, но мы ее с вами реализуем Поехали Поза орла, счастья, здоровья, успехов, удачи Давай, драгон лорчик, сразу Неплохо, чаша, здравствуйте. Самые внимательные скажут, а где наклейки, человедоч? Вопрос такой же. Я не знаю, где. Ну, в позерла. Ладно, это развлекаловка. Все. Поехали. Нам все-таки нужен сегодня драгонлор Без него э, квартиру продавал зря. А реально. Без него квартира продана была напрасно. Еще одна чаша, слушай, они плохо А плохо а Чаши падают э, только так. Но вот Длчка, да, как такового-то мы еще не видели. Вот э, сколько роликов было заснято по Каблстоун наборам Драгонлоров было, хотел сказать, немного, но совру Их было реально много То есть они выпадают часто Нет, прикинь, реально выпадет, типа, сувенирный драгонлор прямо с завода Это же просто, это же какие бабки Но суть в том, что если даже он реально выпадет Он бы не окупил затраты на весь этот ролик Потому что, ну, вот это самый-самый-самый редкий кейс в Counter-Strike И мало того, что редкий Он самый, блин, дорогой Опять же, здесь я хочу добавить, если я не ошибаюсь, но я не ошибаюсь, это реально самый дорогой пак. И он даже как коллекционный идет. Ну, блин, это, это так логично, и зачем я сказал, я не знаю, но это реально коллекционный пак. Не думаю даже, что один драгонлор прямо из завода все это дело отобьет. Вот вообще не думаю. Потому что, ну, контент дорогой. Ладно, ехаем, е ехаем дальше. Если мы когда-нибудь наберем 13 миллионов просмотров, реально открою, открою... Несколько таких черных паков. Найду, куплю и открою. Но это, это, ну ладно, не 13. 5 мультов просмотров сделаем. Вот, вот эта цифра. Я обычно, знаешь, как говорю, если мы наберем 5000 лайков, а здесь я замахнулся, да, 5 лямов просмотров. Пожалуйста, кстати, поддержите лайком, потому что найс чаша. Потому что лайки продвигают ролики в топ и может действительно больше людей этот видосик заметят. Кстати, вот я вам сейчас встану и хочу вам вот так вот сказать огромное спасибо протянуть тебе руку за то, что а, вы реально ставите лайки. Вы пишете крутые, какой микрофон? Микрофон, наушники делись. Вы пишите крутые комментарии, которые действительно мотивируют снимать видосы. За это вам просто огромнейшее спасибо. И чё хочу... Сказать, по итогу, ролики начали появляться в рекомендациях, причем так, как не было, ну реально давно, на начали появляться в реках, начали влазить в поиски, и я это вижу, ну то есть пошли новые зрители, за что вам, блин, ну огроменное спасибо, я не думал, что когда-то снова мой канал начнет вставать на ноги, врать не буду, сейчас все не очень хорошо было до этого момента, но после того, как я вот сейчас вижу, там сколько-то процентов реки поиска, это круто, вам спасибо, без вас бы этого не было, поэтому... Поэтому каждый лайк, он а, не в молоко. Это как капля в океан, но океан становится больше. Действительно, каждый лайк, он прям, бля, он ощутим. Я по статье вижу, спасибо. Тем временем, если мы говорим о ролике, о кейсах нам ничего годного не выпало. Хотя мы столько всего много уже открыли. И действительно, блять, сэвидов. Надо без матов, да, все-таки ролик увидит. Большая аудитория, не как обычно, 4000 человек. Ой, я переживаю, я на нервяках. Ладно, Юспик, здравствуйте. Блять, а можно драгон лор увидеть? Мне кажется, все на этот видос тыкают исключительно ради выпадения драгонлора. Бля, печаль хорошо. Нормально, но. Нет, нет. Он не окупает даже 50% этого кейса. Хочется увидеть драгон лор. А может еще раз в позу орла сесть? А может что и получится. А давай попробуем вообще. Ну, серьезно. А иногда фартит на всю эту историю. Открыть контейнер. Поехали. Давай, поза орла, счастья, здоровья, успех. удачи. Давай. Ай, коленкой ударился. Ой, ой, ой, ой как больно там, <ith> ой, нифига себе, подфартило на даулбереты, блин, интересно, у всех такая проблема, когда с орла выходишь и коленкой долбишься об стол Как это неприятно, еще нервом Ооо, вот по такую ноту бы дейлочек, ой, реально неприятно Блин, ну Дэла нет, а у нас осталось не так много, на самом деле, этих наборов, как было в начале Что, в принципе, логично, мы же их открываем, блин Ну, ладненько, давай, нам нужен дейлочек Блин, ну это Савидов Соведов, а сегодня выпало много, а вот Дейлов мы не увидели хоть один Я не претендую на два, мне нужен хотя бы один, бля, это совидов. Самое что интересное, ни одного рыцаря не выпало, вообще ни одного рыцаря не выпало Но это опять Ширпотреб, к сожалению, вы, ах, Дрим, Хак, 14 год, Каблстон Поехали, поехали за Драгонлором, но это опять Ширп я это называю ширпом, хотя это промка Но думаю, простите Там это вообще вроде армейка была Не, мне промка выпала, кольчуга Но не, не, не, не, не то Не то, что хотелось бы Нужен длчик Нужен длчик Пищаль, блин А будет сегодня драгон лорыч? Вообще планируется Хотелось бы его видеть Но как-то нет Как-то нет Так, открыть Открыть Едем дальше. Блин, хочется Дейл. Но такие ролики нужны выпадения Дэла. Без драгон лора эти ролики можно не дропать. Да прикинь, чисто вот реально, кто-нибудь же купит. Ну, это... что это где-то... Ну, лямов 5. Да, ну, дороже, ладно. 5 миллионов рублей ты потратишь на эти кейсы, тебе не выпадет Дейл, и ты не выложишь ролик на YouTube, потому что, блядь, Дейл тебе не выпал. Вот это будет мемно. Но, реально, по, при, в крайнем ролике, по вот такой теме, хотя бы один рыцарь. Ну, то есть, не один, там, рыцари дропались, дропались. Здесь как-то вообще непонятно. Ни одного рыцаря. Вот, падают с и просто как на подбор. Поэтому, если вдруг вы когда-нибудь заходите купить DreamHack 2014 -го года и открыть, 150 раз подумайте, посмотрев это видео Не стоит оно того Вот вообще не стоит Ну давай, Каблистоне, дай нам лоре, Пожалуйста Лабиринт, Минотавра Ясно, понятно, блин Ну давай, да, фастиком Три раз, и дело сейчас выпадет Два, и еще один давай, три Открыть, закрыть, что там дропалось Сувенирный, сувенирный, ну Ну нет А я же не ошибаюсь, подожди да, все правильно, оно ж сверху уйдет, вот сейчас был бы мем. Или ошибаюсь, стой. Да ну нет, сувенирный, да, улбереты. Вот. Ой, вот это мем. Человек открывает кейс и не знает, как идет дроп. Нет, я не ошибаюсь. Все. Что-то у меня сейчас уже ночь, и э, голова начинает говорить не сегодня. Я уже все начал крутить фастом. Нет, так не пойдет. Так не пойдет. Кольчуга, ну. Нет. Нет, это не интересный дроп. Это не то, что нам нужно. Давай, драгон. Да, ну хотя бы, хотя бы рыцарь. Я, я по-моему, принцем там пару раз назвал. Я не мог его принцем называть. А хотя не, мог. Ну реально, когда у меня уже в городе смеркалось, да, голова очень плохо соображает в такие моменты. Блин, ну, ну пещаль, Ну пойдет. Ну, блин, такой себе. Ладно, давай дальше. Ну нет, по дропу, реально, по дропу сегодня ничего годного, вообще ничего. Еще и коленкой, блин, ударился. пока с позорла выходил. Вы ее, кстати, давно не видели, очень давно. И вот, наконец-то, она появилась, но вроде заряжалась столько времени, но, но без д... Де... Есть! Есть! Есть! Сувенирный рыцарь! Есть! Ну, хотя бы так. Ребят, ну, первый более или менее норм дроп. Хотя он вообще никакущий, не Немного поношенный, сомневаюсь. Блин, ну, ладно. Первый рыцарь, первый рыцарь на сегодня Слабовато, конечно, пищаль А может там где-нибудь драгон лор все-таки э, за углом ждет? Прямо с завода, прикинь, выпадет Это же вообще редкость Ну нет, здесь мпшка э, выпадает Нужен дэлыч, нужен вот реально Dragon лорыч А что, кстати, у меня такое ощущение, что у меня прокрутка лагает, или мне кажется? Нет, все должно быть гуд Всякие лаги вообще исключены Напрочь, не может такого быть Вообще не может, или может Что-то я уже себе, знаешь, накручиваю Подлагивания вообще исключены Я уже напугался, я думаю, блин, такой ролик запороть Не, не может такого быть Открыть контейнер следующий Ну, давай Контер-стрики, пищали Слабовато Вообще слабовато открыть Ну, хоть что-то Для советов. Ну, буду рад Если хотя бы ролик лайк соберет не Dragon лор выбьем, но лайки соберем А то как-то вообще все печально Кстати, наберем, как только наберем 3000 на этом ролике, да, лайков Сразу записываю новую часть А 3000, я думаю, будет, потому что, ну, просмотров будет много Вы реально такой контент любите, я это уже в курсе Поэтому не нравился бы, не снимал бы Не нравился бы я вам, да? Роликов бы не было Но, слушайте, подробь, сегодня тускло Вот реально, если сейчас на последнем кейсе выпадет, это будет вообще эпично Давай попробуем все-таки вот так и три кейса оставим. Да я хочу, чтобы нежданчиком он залетел. Хочу, чтобы залетел нежданчиком. Но хотя бы один рыцарь. Хотя бы один рыцарь. Я его там раз пять уже принцем, наверное, называл. Ну, блин, нет. Но опять же, мы не видели то, что выпало с тех кейсов. То есть там, да, может быть, есть что-то крутое. Чаша пойдет. Главное не ширп. И ласт-контейнер, это все-таки будет происходить в позе орла. В этом я уверен на 100%. Давай, Счастье здоровье у нас должна была зарядиться. Ну, что-то, видимо, бля, ну видишь, пошло не так. Что-то пошло не так. И что там нападало? Да ни о чем. Ну, вот серьезно. Ребят, вот такой получился ролик. Я надеюсь, он вам понравился. Это был Человедыч. 3000 лайков. И делаем новую часть. Выбиваем ДЛы. Всем огромное спасибо. Блин, реально, я надеюсь, этот контент вам понравился. До новых встреч, всем спасибо, всем пока!